как сделать так, чтобы ваш мужчина вас слышал. И вы начали говорить на одном языке. Я Марина Демидова, семейный психолог-регрессолог. В этом видео расскажу вам секреты взаимодействия между мужчиной и женщиной. И сегодня мы с вами составим таблицу семейных ценностей, на которой можно будет разговаривать с нашим мужчиной и, соответственно, выстраивать нашу дальнейшую жизнь. И неважно, есть у вас сейчас отношения или вы только собираетесь выстраивать отношения. Это упражнение позволит вам быстрее понять своего мужчину, научиться разговаривать с ним, чтобы это было с пользой для вас обоих, и не обижаться, что самое главное для нас, для женщин, потому что мы очень эмоциональны и очень быстро куда-то в одну или в другую сторону расшатываемся в эмоциях. Вчера мы как раз об этом говорили, и в блоке «Мудрая жена» нашего марафона «Я женщина» я вам расскажу еще очень много всяких интересных фишек. Так, приступим. Открываем свою рабочую тетрадь и начинаем заполнять таблицу ценностей, на которых основывается ваша семья. Вам важно, чтобы у вас было 13 пунктов и у вас будет столбик из 13 пунктов семейных ценностей. Что туда можно отнести к семейным ценностям? Для каждого они свои. А то, что именно для вас откликается, туда и записывайте. Например, мне важно, чтобы у нас была а, честность между супругами. Для меня важна эта ценность. Я не люблю, когда от меня что-то утаивают и начинают юлеть. Мне важно, чтобы между нами были открытые добрые отношения, и эта ценность называется дружба. Когда мы дружим и честно друг другу признаемся в каких-то казусах что-то происходит, семья это такой гибкий очень и очень такой шаткий инструмент, очень такой хрупкий хрустальный шар, который очень легко разбить. И вот чтобы этого не делать, необходимо узнать, какие у нас есть семейные ценности, в первую очередь, которые откликаются вам. И поэтому мы учимся писать собственные семейные ценности. Вы в рабочую тетрадь выписываете в столбик 13 семейных ценностей. Эти 13 семейных ценностей вы разглядываете пристально под микроскопом, да, потому что сначала придут те семейные ценности, которые транслируют нам наши родители. Семья – это мужчина один раз на всю жизнь, это постоянство, да, семейная ценность. Или там еще что-то, традиции, например, да, очень многие семьи транслируют именно традиции в семейную ценность, которая передается из поколения в поколение. Мы сейчас не оцениваем, хорошо это или плохо, мы просто говорим, что важно записать те ценности, которые вам откликаются. Юмор, секс, не забудьте об этом, потому что это тоже ценность, на которой держится наша семья. И одна из самых важных но об этом мы с вами будем говорить на женском форуме в Казани 20 октября. И кому важно узнать именно сексуальные практики, работа с телом, то это я могу сделать только в офлайне. Welcome на наш женский форум в Казань 20 октября. Я знаю, что билеты еще есть, и вы можете их купить у Любы Соколовой. Итак, дорогие друзья, вы написали 13 ценностей, разглядели их под микроскопом, и ранжируете. Ранжируете таким образом, что самая для вас главная ценность становится первой, а самая не главная – тринадцатой. Например, вы написали просто от балды то, что вам пришло в голову 13 ценностей, и начинаете внимательно их разглядывать и переставлять. И у вас появляется другой столбик. А здесь у вас, допустим, тринадцатая ценность становится второй, и вы пишете другой столбик сюда. У вас получился некий другой столбик, и с этим другим столбиком мы будем сейчас работать. И что у нас получается? Некая таблица, да? То есть у нас первый столбик, название ценности, какая она у нас по порядку идет, и потом у нас уже ранги этой ценности от 1 до 13. 1 это самая-самая для вас ценная ценность, 13 это самая не очень. Что потом вы делаете? Потом вы начинаете рисовать домик своей семьи, там где живет ваша любовь и э, мы привыкли всегда рисовать колесо жизненного баланса, но я решила отойти от этой темы, потому что это не настолько наглядно. Представьте, наши чувства, э, наше эмоциональное состояние, то что мы э, в своей семье выращиваем, хотим передать нашим детям, это очень хрупкая ценность, которую важно увидеть, как она созревает. Да? Поэтому я решила нарисовать не колесо жизненного баланса, а домик, в котором живет любовь. Итак, приступаем рисовать домик, в котором живет ваша любовь. Работаем только со второй колонкой. Вторая колонка нам нужна для того, чтобы взять оттуда цифры. А цифры мы переносим в таблицу. Таблица будет строиться следующим образом. У нас с вами 13 цифр. Три из этих цифры первых вы вообще не берете в учет. То, что вы оценили 1, 2, 3 по ранжированию, не входит в эту таблицу. Мы начинаем писать сюда цифры с цифры 5. И цифру 5 мы ставим в первую графу. Итак, вы перенесли в таблицу ценности согласно вашего ранжирования. Первые четыре цифры в таблицу не входят. Почему? Потому что первые четыре цифры продиктованы вашим мозгом. А дальше начинает работать ваше подсознание. А теперь начинаем рисовать согласно нашей таблице наш домик. Квадрат – основание, крыша. И на крыше, конечно, будет флаг. И флаг – это наши декларируемые ценности, цифра 5. Сюда мы вписываем то, что говорим мы и заявляем, что вам очень важно в семье. Основанием является цифра 6, стены 7 и 8, наш потолок – это 9, цифра 10 и 11 является нашей крышей. А что же делать с 12 и 13? Цифры 12 и 13 – это то, что является вашей самой важной ценностью, на котором строится весь дом, то есть то, ради чего вы строите свой дом семьи. Обратите внимание, что первое, что может прийти на ум, что вам это совсем не нравится. Но если глубоко копнуть, то... Возможно, это то, ради чего вы создавали свою семью.